Приветствую всех в школе Джобса. Мы продолжаем совершенствовать английский с помощью idiом. Если не видели первую часть, просто нажмите на экран или пройдите по ссылке в описании к видео. Первый idiом часто употребляется в русской речи. На английском звучит так. Run for one's life. Бежать, сломя голову. Пример. Simon continued to run for his life. Simon продолжал бежать, сломя голову. Throw good money off the bed. Бросать деньги на ветер. Например. You don't spend more money. In fact, throw good money after the bed. Не трать так много денег. Ты просто бросаешь их на ветер. Learn one's lesson. Излечь урок. Пример. Oh no, not again. I learned my lesson. О oh нет, не опять. Я извлек урок из этого. И последнее, play the fool, валять дурака. Пример: It's a guy the the fool. этот парень гулял вокруг улиц и попросту валял дурака. Вот и все. Если видео было полезно, просто подпишитесь на канал и вступите в группу, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Дастон. Пока.